Чуть больше недели остается до парламентских выборов. В воскресенье, 7 декабря, граждане России изберут новый состав Государственной Думы. Что вы ожидаете от нового депутатского корпуса? Но прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотел поблагодарить депутатов действующей Государственной Думы за совместную работу в последние 4 года думаю, что мало кто будет спорить с тем, что за эти четыре года было сделано гораздо больше, во всяком случае с точки зрения законодательства, чем за предыдущие годы существования новой России. И это удалось сделать благодаря тому, что был найден определенный баланс политических сил в Думе. Я, кстати говоря, совершенно не согласен с тезисом о том, что у нас наблюдался какой-то застой в политической жизни. Уж какой там застой, если дебаты в парламенте, прямо в зале заседаний, иногда переходили в рукопашную. Чего я, конечно, не поддерживаю, но это говорит о накале политической борьбы. И все-таки нам удалось уйти в этой действующей еще сегодня Государственной Думе от бесплодных политических дебатов, от бесплодной конфронтации, излишней, от клановой борьбы, свидетелями которой мы были в предыдущие годы и в парламенте, и в средствах массовой информации, и в исполнительных органах власти. Я бы хотел поблагодарить депутатов за совместную, созидательную и напряженную работу. Того же ожидаю и от новой Государственной Думы, которая должна быть избрана 7 декабря текущего года. Владимир Владимирович, Вы посетили только единственный партийный съезд, съезд Единой России. И Вы достаточно четко обозначили свои политические пристрастия. А почему Вы так поддерживаете эту политическую силу? Как глава государства я должен работать со всеми политическими силами и работаю со всеми политическими силами. Причем мои отношения с ними складываются весьма позитивно. Встречи проходят на регулярной основе и с активом той или иной партии, и индивидуально с руководством партии, политических движений и фракций в Государственной Думе. Эти встречи характеризуются достаточно открытым характером обсуждающихся вопросов и выражаются в конечном итоге не всегда но очень часто в управленческих решениях в поручениях правительству другим органам власти и управления находят свое отражение и в проектах в законодательных актах и потом в принимаемых законах но что касается партии Единой России, могу сказать, что я не являюсь членом этой партии. Однако это как раз та политическая сила, на которую я в течение всех четырех лет опирался, и которая меня последовательно поддерживала. Я абсолютно убежден в том, что когда мы говорим о вот этом балансе политических сил в Государственной Думе, в действующей Государственной Думе, который позволил добиться определенных результатов в работе парламента, вот этот баланс положительный был найден как раз благодаря позиции центристских партий и прежде всего Единой России. Ведь, знаете, жизнь и счастье – это сейчас. И всем хочется принимать такие решения, которые благотворно отразились бы на сегодняшней нашей жизни. Очень трудно принимать ответственные решения – по развитию нашего государства, рассчитанный на перспективу. А именно на это и рассчитано значительное количество тех законов, которые принимает парламент. Так вот, «Единой России» удалось все-таки подняться над определенным уровнем популизма, не скатиться в этот популизм, а принимать ответственные решения, брать на себя ответственность. И я действительно пришел на съезд «Единой России», исключительно для того, чтобы поблагодарить их за совместную работу. И считаю, что имею на это право. Владимир Владимирович, уже скоро будет официально объявлена дата проведения очередных президентских выборов в России. До сих пор Вы не говорили о том, что собираетесь выставлять свою кандидатуру на президентских выборах. Вот хочу спросить Вас, Вы будете выдвигать Вашу кандидатуру? Президентские выборы – это... Серьезное политическое событие 2004 года. Самым важным политическим, внутриполитическим событием года текущего, 2003-го, являются выборы в Государственную Думу 7 декабря. Вы знаете, от того, каков будет состав Государственной Думы, зависит очень многое. Если... Дума будет дееспособной, то тогда и президенту удастся многое сделать совместно с парламентом. А если состав Думы будет такой, который будет заниматься внутренними дрязгами, и депутаты будут главным образом стремиться к тому, чтобы красоваться перед телекамерами, и говорить приятные для своих избирателей вещи, но более или менее бесполезные для них, то тогда и президент будет связан по рукам и ногам. Поэтому сегодня я считаю важным и основным сосредоточиться на выборах в парламент. И я бы даже не стал призывать наших граждан, граждан России прийти на выборы. Я просто прошу, прошу, их поверить мне в том, что от их голосов будет зависеть будущее развитие нашего государства. Нельзя руководствоваться соображением, известным соображением, согласно которому от голоса одного человека ничего не зависит. Ну, конечно, это так. От голоса одного человека мало что зависит. Но если вы приходите на выборы, отдаете свой голос за политического лидера, либо за политическую партию, которым вы симпатизируете и доверяете, если таких, как вы, сотни тысяч и миллионы, то тогда эта политическая сила получает не просто юридическое право принять участие в жизни страны и определять направление ее развития, но что еще гораздо более важно – это политическая сила, которой вы симпатизируете и доверяете, получает моральное право это делать, либо не получает его, что тоже является важным результатом. И особо хотел бы обратиться к молодежи. У нас часто бытует мнение о том, что молодежь у нас аполитична. Я думаю, что это не так. Мне кажется, что... Молодые люди часто руководствуются другими соображениями. Молодой человек всегда думает, что он всегда еще все успеет. Успеет еще принять участие и в других выборах. Это правда. Но это будут другие выборы. И это через 4 года уже будет другая страна. Потому что депутаты, которые будут избраны сейчас, 7 декабря этого года, они так или иначе будут менять. России, менять своей деятельностью, своей политикой, принимаемыми решениями. Есть вещи, которые нельзя передоверять другим. Есть вещи, которые нужно делать лично. Полагаю, молодые люди меня поймут и поддержат. И надеюсь на то, что 7 декабря, день выборов. В парламент страны пройдет у нас при высокой политической активности граждан России.